Сегодня 12 ноября, Какая такая красота в лесу. Просто настоящая зима. В такого еще нет. Все в снегу. Все-все такое. Добрался, конечно, я сюда тяжеловато. Снега все больше и больше. Но я думаю, к последнюю в субботу я еще схожу. Да приду, поброжу и все, и закрываю. Ходный сезон. Ну, еще из-за того, что поляр ночь наступает. Там дня почти не будет. Поэтому будет очень тяжело. Уже тяжело. Уже смысла не будет входить. По темноте бродить как-то Сейчас пока светло еще более-менее. Сейчас я как раз дойду до остановки, и уже будет темно. Сейчас где-то пол первого, что ли, да. Пол первого. Двадцать часа мне идти. Надеюсь, до приду. Какая красота. имей Надеюсь, до бреду. До темноты. Лес настоящий, красиво. Надо, чтобы метель началась. Так, метель, кажется, начинается. Смотрите. Варный каркивает. Вот. Ну, хоть не так песенько сейчас. Всё. Снега наварило. Надеюсь, его не сильно наварят в следующей Так, даже не по колено. Добавляю шоколадку Надеюсь, мы с так пока она бывает Надеюсь, мы метет его разбитая, не знаю